Не получается присоединиться за какую-то из команд при игре в CS? Скорее всего, эта проблема связана с тем, что ты до этого заходил на какую-нибудь кастомную карту, по типу имбот. И эта проблема решается двумя способами. Либо вы прописываете в консоль команду SW Human Team svhumanteamany, либо просто перезаходите в игру. Если вы играете в компанией, и после того, как вы решили проблему, кто-то из ваших друзей все еще не может зайти за одну из сторон на вашем сервере, то и ему, возможно даже всем участникам, следует проделать один из вышеперечисленных способов.